Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар Сегодня мы с вами посещаем вторичный объект Двухкомнатная квартира до 2 миллионов рублей В пятиэтажном доме в поселке Южном Дом в 5 этажей, полностью построен из кирпича Здесь площадка, два дома уже сданы Один дом, вот этот дом, люди заселяются, ремонты делают И стоится еще третий дом в этом доме, на пятом этаже, квартира вот в этом стояке, вон то верхнее окно. Поем квартиру, дверь под замену не требуется. Квартира 52 квадратных метра. Сразу попадаем, здесь небольшой коридорчик. Впереди раздельный санузел. Горячая вода здесь идет от бойлера. Очень экономичный вариант. С этой стороны комнаты порядка 14 квадратных метров. Она смотрит на южную сторону. Дом кирпичный, монолитное перекрытие сверху, ванна 3 квадратных метра с половиной, сюда идет кухня в районе 12 квадратных метров, здесь электричество и еще одна комната зал, Она квадратная, здесь порядка 19 квадратных метров. 18 и из зала выходит балкон комплекс находится в тихом месте Это квартира располагается балкончик 3 квадратных метра вид из окна спальни